Ого, всем привет, друзья! С вами снова я, Вич и Максимка. И мы, и мы играем на лаунчере Майнкрафта. Это версия 1.7.2. Я установила сюда немного модов, хотя я не думаю, что это немного, это даже, наверное, много. 23, 23 штуки модов. Ага. Ну а мы начинаем. Ну, ребята, мы про ага вижу Там домик, да вижу ребята мы побежали в деревню здесь у нас аллигаторы все страшные давай бегаем да ну, они знают что-то не бьются они не сносятся они, они их они убивают только от них ну, а, слишком близко если к ним подойти то вот они нам очень повезло что туда деревня я сейчас сразу же пойду кузницу искать потому что. может да подожди ты меня а. о вот боты Сама, да зачем ты ломаешь? Да. Тут а хотя... Блок. Хотя можно, да. О, Майк. Кров... Давай и... ломай. Из него выбрал маяк. Ха, Ха. Так, у него в скайпе звон звук. Даже... Что делать? Сбрось. Моя глаза. Короче, тут-то нету кузнецы, ну ладно. Но я не вижу лаки-блоков. Почему тебе так повезло? Я нашел этот класный домик в локи-блоки. Один э, локи-блок. Так что, ну. Так, блин. Ща, я ему отвечу. Давай, поставь на удержание, либо что, Либо в чате напиши. Она у меня зовись маленькая. А, вообще пролагала. что ты ему написал? Потому типа, что я есть мой а понятно нет да я это включу чтобы мне, это, не смогу звонить хочу а нет мне, мне да мне звонить не звонить скай я не умею Ха. Умеешь? а ты где сейчас офигеть я свалил но я сейчас нашел какую-то руду а ты пишишь где такое Подожди, мне надо ТП. Что-то иди. Ну, вот она руда какая-то. А это истонкаф. А это жемчуг, как называется. Короче, Что? это пастор, здесь полезная руда. Из так. них только можно сделать борды. Понятно. Жемчужные же Блоки нам незачем, не зачем нужны. Да, ну-ка надо блоки. Опять, пастырь. смотри, сколько здесь жемчугов этих? Да, ну не просто бесполезно, тебе говорю. О, уго. Только блоки. Не могу сделать. И все больше не так. Вот только, блин, не знаю. Я сделаю вот сделать. Сделай. Я не знаю, они вроде с виду нормальные. Ну, эти позу, ну, я говорю, не, ну, типа, не бесполезны. Это янтарь, это янтарь. Ааа, -а, все понятно. Ну, у нас снова бесполезно, тебе говорю. Понятно, да я не буду добывать. Я, впрочем, сейчас нашел уголька и себя будут. Рика, чувак, я, я с чем-то сделал вместо кирки деревянный <смех> <и> топор. <смех> не, не, не, не, понимаю, не понимаю, как. Да, уж тут ну ты молодец. Я сейчас сделаю камни. Так. -с. А, офигеть, деревянный киркой можно эти. это добывать, но оно все равно исчезает. Ты сейчас. А, вон я тебя вижу. Да, ты зря сделаешь, так? Да ладно, ч? Я что сломаю? Я тоже сломал. Все, я как бы это. У, -у, -у. У меня каменная кирка как бы уже есть. У меня тоже кайф -то каменная кирка. я угля да буду, подожди. У -у -у. Давай. О, давай уголь добывать. Его так много. Это хорошо. Короче, Когда... добываю уголь, я пошел, пошл поглубже подпай. Пока. Давай, может что-нибудь интересное найдешь алмазы или железо? Ну вот, я тут кучу нашел. Чего? Конечно животом. Молодец. Так, ребята, я сократил себе целый стак факелов. один уже потратил. Ты где? Я куда-то бегу. О, я нашел какую-то руду тп ко мне тп тп тп тп Неизвестная какая-то. тп тп тп тп тп Вон, зеленая, видишь? А, это из того Что за руда? Это не оба Это зем земной кристалл. Их надо собирать. Короче. Они выпадают? Разного цвета. Красного, желтого, очень разных цветов. Короче, Их надо обязательно собирать. А, у меня есть земляной кристалл один. Ой, да, один. Из нас играть да, в любом случае, если даже не так приготовлены, а, потому что они очень нужны в танккрафте. А что, собственно, что они делают? Объясни мне. А, да, если честно, то я забыл, уже я уже давно потом как не проходил. А, давно, очень. я просто хотел, чтобы ты объяснил мне где... это. Вот, я уже его очки смотрел, когда он танккрафт проходил. Да. Это не помню, то что мне очень нужен. Понятно. О, еще угля нашел, он впрочем хорошо. Сейчас у меня будет много фокинут. А они уже реально супер, я не. Что ты нашел? Ну, я на а. -а, -а и С. Я слишком много не буду добывать угля, потому что он для... для в этом в этих модах он бесполезен, потому что тут слишком много угля. It, да, тут слишком много угля, мы и так находим. <coughs> я тут добываю на кровати. Ну тут давай. Уже 5 штук. Последние всего делать кровати. Две кровати. Да, уже шесть вот. Вс, наверное. Сейчас тебе только. Ну, для начала уже будет. Сначала, конечно же, надо э, построить дом себе, чтобы нас просто, а пока, ты... мы, пока мы не. пока мы спем, зомби не закрыть. А ты это уже снимаешь, уже до целый поздно, Конечно. Я уже давно снимаю. Ну, ты, я давай, я хочу потом уже строить. Дом. Ну я не знаю, давай, ты строй где-нибудь, а я пока еще похожу, пособираю. Да только я не буду обычную кропу строить. Ты пока мне, я уже нашел полянку какую-то. А, -а, -а. а, вот он ты. Я вижу, стой на месте. Это я тебя вижу, я перед тобой. На тебе, короче, древесины будешь из дерева строить. Если что, я потом еще нарою тебе дам. Мне еще камни Ну давай, короче, делай. Где-нибудь здесь. А я пош, а, я опять земляную руду нашел. Вот эту только желтую какую-то. Землитрудой? Пещеры она далеко. А? а ну, да. О, да, еще зеленая, зеленая. Собирай. Ага. Заткнись, за, за, рудой. Ага. Я... ты пока давай дом строй. Ага. У меня уже семь зеленых земляных этих камушков да, кристаллов. Этих кристаллов может делать, еще такие мелкие можно делать. А что, собственно, я, я не понял, что из них можно делать? Из них все-таки подожди. Давай, смотри, я пока пойду за вторым. Я, кстати, один снежок нашел. Снежок. Его, наверное... Снежок. Ага, его, наверное, еще нашел два, но они-то нам, прочим-то, не нужны. Да, я прав? Он um, посреднелся. Могу собирать, ну, могу столько. Да, послужим. мне снежки, впрочем, то не нужны, я не буду тебя обстреливать. Еще у меня есть грозовой кристалл один, какой-то. Грозовой? Да. Ага. Сейчас не буду только. Интересные моды. Да. А вот. Грозовый. Ты зачем? Вот, вы, я, а это, я, зачем? выкинив куда-нибудь все. Ну, давай. я хочу не слушай, мне уже страшно, я нашел пещерку, страшную. кажется, здесь есть мобы. я пред предохранюсь, хоть это и выживание, но я пропишу гейм руль слышь? Uh -huh. я в пещере сейчас нахожусь, в тёмной, в темноте. Я Они... нашел еще таких два грузовых кристалла и да железо. Я собирал, еще я железо нашел. Железо собирают уже. Я знаю, конечно же, что железо. Да, железо это хорошо. Да, опа, опа, опа. Ч ⁇ Нет, нет, нет, не тп, не тп. Я не говорю, я, блин, какой то дальнее дальше нашел. Ну ладно, я ж потеряю потом эту. Ну она собирай, собирай. Я сейчас снимаю, там что-то маг. И вот из обсидания. Нет никакого нет. А там может что-нибудь это, может там просто какой-нибудь этот. Да нет. Лаки бок? О, сундук. В сундуке что-нибудь есть? Ч там? Ведро, два куска хлеба вообще будет стоить. Короче, фигатинь, да? Кольцо, два кольца под мастера. <связывая> <связывая> а а я-то думаю, почему здесь... Понятно, понятно. А я-то думаю, почему здесь мобов нету, оказывается, на и стояла. Такие. Блин, жалко, палочки. Я нашел какую-то красную руду. Поставь там спам-план и тп ко мне. Я <связывая> уже там все забрал. Тп ко мне. Эту <связывая> руду <связывая> можно ломать, она не убьет? Нет. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <св само словами. вот, то можно. железо, ну у меня как бы тоже уже есть. я сейчас его соберу, потому что оно мне нужно. ага. так, здесь я больше некуда идти. Да, собирать туда уже некуда идти. так, пошли. тут еще есть, вон. А, если у меня что лагает. у меня тоже лагает. не, да, он туда. ну пацан, без рук остал. и там акрипер. удивило, удивило, удивило, изумруды. Иковы мне, меч нужен. -то. Помоги, помоги, помоги, сюда зомби идет. Нифига себе, у него анимация Ты... Ага. Слушай. Ой, чрт крипер, вайн уж. Нет, он идет? Да. Не подходи к нему. Просто бей его и все. Я пока буду. У тебя есть дерево? Давай собирай быстрее. Дай мне быстр... быстрее дерево, просто быстрее, дай и все. Где? Ко, о, мне о, Ко мне, кинь. Ко мне, кинь. Отойди, ко мне кинь быстрее, кидай просто, я пока буду отбиваться. Кидай, не туда, зачем ты вниз кинул? О, Молодец. О, Она вообще исчезла. Я, я нашел. Я какую-то фигню нашел, прикинь. Я, я какую-то орден форму нашел. тебя, Да, мне куда Да мне просто это дерево. Меня Блин, да, я бы сейчас скрафтила нам каменные мечи. И у меня уже 8 грозовых кристаллов. Тебе припьёшь. А реально? Да. Ты зачем меня пугаешь-то? Ты... В один, там а? Так, давай. У тебя есть? Ага. я сейчас, короче, скрафчу печку. Поставлю ее здесь и переплавлю железо и сломаю измрут. Может, вот. может, здесь покажет будем? Нет, такая... не очень. Короче, я ношу эту шахту, но. Блин, слушай, давай иди куда-нибудь где рыба добывая, то нам никак уже не да, нельзя будет добыть это, чтобы, ну. Понял, наверное, это, короче. У меня вообще тут даже доски нет, никакого дерева. Ну выйдем, надо срочно дерево. У меня, блин, доска. Дерево? И дерево, до до досок. Досок, давай досок. Ты что дальше раньше то молчал? Доски нужны, давай мне доски. Во, да, на, на все всех у меня есть. О, молодец, все. Сейчас можно. Мозг... Я короче под тусовку буду бывать. Аккуратнее, я сейчас кравчу. Буду крафтить эти керки. Крафт, броню и вс, короче, okay. okay. okay. okay. okay. okay. на пока си. на, иди сюда пока. Подожди, я резко собираю. Ты где? А, стой на месте. На, я тебе вот кинул, только что это кирку. У меня чистый инвентарь запомнил. Я кушал гризуны. Иди, я Кри... два кристалла порядка нашел. Ну я... Ой, Юхуменет, пытался лес. Ха, не повезло. Сейчас я буду не буду сполизменять. Мне сегодня будет ставить друг. Ага. Слушай, еще ТП ко мне теперь быстрый. Я кра я сейчас крафчу мечи железные подожди я еще руби собира у меня штук железо а? золото золотичку ну, ну. так я пошел земрут добывать <свистит> О, я добыл изумруд <свистит> опа я нашел какого-то моба он как светлячок типа мигает Я нашел опять какую-то красную руду, которую, про которую тогда спрашивал. Я уже там. А что ты это? блин, обратно. Уголь? Ну, да. Уголь? Да, да, Сейчас. Сейчас, подожди, я вернусь туда. Я просто нашел какую-то красную руду, сейчас я вернусь. Я иду к тебе. На вот уголь я положу. У меня еще железо, я прибавил. Короче, на еще. Стой, на... На, я тебе кинул железный меч. Будем отбиваться. Да, Потом, когда добудем железо, это скрафтишь нам раню? Ага. Я уже добыл железо. Скрафтишь броню железную? Блин, это уже голод. Железо надо Что? же собирать? А? а? Железо же надо собирать? Налога, Нам железо нужно? Железо? А с ним разного. Да. да. О, я нашел 6, 6. 5 грозовую руду. Собираем все руки, короче, которые сам карты. Ага. ты, же, кроме этого, без... Ух он, ты он. у меня уже 16 грозовых кристаллов, 2 кристалла порядка и 7 земляных кристаллов. О, я скелета нашел. А, ага. Офигеть, здесь реально много вот таких вот такой вот руды. Там земляно и все такое. Я туда, но ну, я туда не полезу, там скелетов много. Много всяких мобов, я боюсь. Там, я не знаю, там темно слишком. У нас еда есть? У тебя есть еда? Нет, вообще-то не Вообще, нет. вообще а у, у тебя было. Даже жизни не восстанавливается. Я скушаю одну яблочко Ты не против? Да, только мне тоже. К сожалению, у меня нету, а я к тебе дал сейчас. Смотри, Положишь, на пол. Тут? Тут-то, тут-то, конечно же. Послушай, я нашел еще какую-то красную руду, сейчас я ее возьму, переплавлю. киноварь называется. Это... Слышишь? Да-да-да, если. Сейчас я ее переплавлю. А что будет из этого киновая? О, ртуть. ртуть. А, какая не На. знаю. На. Блин, я нельзя как-то. Ты ее не брал, у тебя каменная кирка была, ты ее сломал, но.. Я просто убить. Кого? О-о-о. Да. Давай, я займусь за боками. И меня убили май туда все собрал а у тебя же две сейчас опинаются точно да я потому что это гейм роль прописал да. кстати ты прописывал себе нет и не из-за резок тихо блин Пишу себе вот так вот, только только без точки. Я уже Что со мной творится? Скажи мне. То есть. Ты на меня посмотри. Ты видишь меня вообще? Да. Смотри, что со мной творится? А? что со мной творится? Ничего, просто ты обычный человечек. Я я что делаю, что я делаю? Ч, просто за мной идешь и А у меня как будто как будто я верчусь. Ладно, я лучше лучше что-то меня это бесит. Так, ой, я нашел еще несколько кристаллов порядка, довольно много. У меня ура! уже 10 Ой, яй, да я ура! Я В смысле? Как? как? Как? Как? О, еще нашел. О, я нашел Redstone. Я тоже нашел Redstone. О, привет! где давно. только что Кто? Я. А? давно? Я тут давно. Я Слушай, дай мне. У меня один изумруд есть, дай мне, пожалуйста, какой-нибудь какой-нибудь это.. Дерево mm. или что там, что нибудь Какой-нибудь. Камень, дай мне, дай мне камень, дай камень. Камни, mm -hmm. дай мне. Mm -hmm. да. Mm -hmm. да? О, щас, с, с, с, Я просто там хочу простроить, я что-нибудь, может, нам интересное найду, там обсидиан есть. Ну, обсидиан.. Mm -hmm. Что? Mm -hmm. Ты что? Пусть сердце пусть сердца осталось я бегу что, что ты случилось можешь? ты где крипер взорвался а значит ну, можно к тебе не бежать да только у меня пусть сердце осталось а ничего найдем потом еду покормим тебя. а у меня весь вещи сто нет а у меня вещи нет стоит а да можно уме ми... вот у меня не было жизнь, слушай, я, я слушай, у меня не а было жизни, жизн я умер и все, и у меня восстанов восстановилась еда. А я уже умер. Видел, что гейм Ага. Ты телепортировался, Кони. Я добываю лазурит. Ага. У меня 17 ага. лазуритов, короче. Ага. Кстати, у тебя кожа есть? Только три штуки. А, можно будет потом скрафтить тирансы? А? Тут обещумяты. Не знаю, что а? шумят, да? ну, я слышу. Что ты? Что... Пускай шумят, они мне не мешают. А ты где? Я а в пещерке. Ты мне я тебе делаю. Быстрее ко мне ТП, я сам нашел только что паука. Okay. не знаю mm. я сейчас его, его убью ножи, о я добыл нитку одну нет она куда-то уплыла где нитка а вот. я добыл я о а чем она не говорит как мне я тебе сделаю это на годней крыле поможет потом ну, я такую клеву карту нашел точнее о oh! <repetition> oh! <coz mortens> oh, я нашел золото хотя она у меня не на тоже до золота нашела ничего Я около тебя. Я проходил через.. Я просто через шахту проходил. А ч? А че железо... А ч, не хватило железа на это? Почему? Потому еще Понятно. На, кстати, тебе три железа пока что. Ну да, она, не ложится. Я только взял. Ну, короче, 5 железа. А я пошел пока добывать еще. на тебе еще это шлем? Шлем, давай. А, это шлем сейчас крот. И, по... И нам еще останется по ножи только. Ну вот я сейчас это собери еще железо? Ага, нам на по ножи не хватит. Ну сейчас я соберу, я тут уже вижу. Только надо убрать. Укладывать... Немного Она в лаву упадет. Ну, а, все, а, по... все лавы залила как. Что, пластинку по... оставлять? У тебя пластинка есть? Да. Ну не знаю, ставь мне пока ничего никуда оставлять. Да, хочешь делать? Мама дела, Так, я добываю железо, как бы. Сколько там железа? Там. Так, 7, 14. Подожди, сколько там? Четыре. У тебя сейчас сколько железа? Одно. Одно? Я уже себе сделал без фул железа. А, ну значит мне хватит. Да. А все, мы не нужны 8 железа. Почему 8? -то? 8 железа на 2 железа. Подожди. Нет, Нет не на нужно 7 железа. А, да, да, да. А не 8. 5, 5, 5. Ладно, я пошел дальше там шахту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 все это мы поселистак. Пос пос пос На, вот тебе с пока mm -hmm. я скинул. Давай я пошел дальше, что нибудь искать. Так, Ростон нам нужен? Да надо у меня уже пуста. почти. А? Поч почти? О, О смотри, я еще, да, я это. еще какую-то новую роду. Ну, Но это Роджстон, что я? Опац, слышишь? Чё? Пусть ты сто дней месяц стой, как ко мне сто Нет. Давай сам ко мне. Или там с вами, Хотя, ладно, сейчас как тебе ты поехать? Потом... Ладно, давай. Сто дней месяц стой. ты что делаешь? Да блин! Ты зачем? Ну это же нужно. И чё что нужно? Меня-то зачем убивать? Я тебе сейчас тоже убью своего. Да мне один? У меня только один. А как ты не скрафтил? Подожди, я сейчас сам посмотрю. Как меня не убивает? Ларин. блин, я не будет кто-нибудь там У тебя кожи точно нету? Нету. Отмечаю. Блин. Сейчас... Опа! О, у тебя есть порох? Блин, я походу потерял наше место. У тебя порох есть? Нет, я его выкину. Если найдешь, то оставляй, потому что мы можем скрафтить. 8 гранат из одного пороха и четырех этих самых э, железов. Давай ко мне ты пошел тебе а -а -а, я вижу, я понял, как ты ножик скратила. посмотрел. Да, да, да. -да, -да подожди, давай, сейчас. Давай ко мне убили там. Сейчас я посмотрю. Сейчас. сейчас зомби убью, убью с этой пак. Нет, я не смогу к тебе идти. А, ну да, сейчас подожди, подожди. Я просто.. Прикол, зомби можно наносить сразу весь этот. Клево, давай мне. На тут мне убивать. Окай, okay, да зачем это мне нужен Такой сопливый, манючики. Кликов? Это лучше эффективный, чем железный меч. Кто? Ну как? Вот так, железный быть? меч, два урона. Реально эффективный. А, да ладно, ладно, Ну что, то я просто проверил уже. О, я пошел. Чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, Какая-то орден, чувак. Это клевая какая-то руда, наверное. Я пошел дальше искать какую-нибудь руду. Я нашел, опять изумруд. Изумруд? Ага. А, ч, я не могу выйти из этого? А, так. Теперь ко мне лучше. А, вс. А, ну ладно. Дай мне перезумрут, пожалуйста. У меня уже У меня как есть. бы два их. У меня и раньше были, и я опять золото нашел. Много золота, причем. Das а зачем тебе изумруды? А они кому нужны? Просто скажи, зачем они тебе нужны были. А, ты где? А вот это. Ты что? Вижу, где ты? Сюда... Ну, ты, На. ты куда убежал? Не тут. А, куда... это блин, да хватит меня бить, я тебя не вижу. А вот он, ты мне проигрузился. Я тебе, эй, эй. я тебе просто помог. Тут да ты зачем, а? Ссори. Сам ты ссори. Давай, давай мы. Нож, давай, где он? А, вот сейчас я подобрал. Я пошел обратно туда. Подобрал. Я еще второй шахт видел где-то, где-то, но я уже забыл где. А, вот. Кстати, здесь жить можно, если на сделать. Ха. Я опять нашел лазурит. Это, это, у меня уже это. У меня шесть это... О, порх, копи, у меня уже три изумруда. Сейчас от тебя ТП, потому что мне уже ничего ну, не надо. Дырка, дырка. Кто? Ну, она, да Дай мне просто сам. Я скрафчу. Да я сейчас это кину, что надо я сейчас кину. Нужно железо 4. будет. У а. меня их 4. Ж... На 8 гранат хватит. Да... Давай я сам скрафчу. И... Тебе 4, мне 4. Ага. Ск... Mm. Давай мне. Я... я уже только так Давай. Я тебе, короче, сейчас кину золото. Киноварни. На. Четыре Киновар. mm. mm. э, мне, давай, мне четыре гранаты. Да, могили должна. Четыре. Все, все. Так, остальные себе оставить. Не тратить их, это так где-нибудь в опасных случаях самых. Так же золото. А, вот золото. Кстати, на еще, я не знаю, я просто их тебе отдам еще. Ну, вот это не надо было. Давай, чуть-чуть. А что это за фигнюха? Я не знаю вообще. Это, наверное, покупать что-то нужно? Не знаю, я же... Можешь Можете просто это заморозить? Да, я тебе дал. Вот, вот это я про это говорил, я не знаю, что про это. А. Сейчас я сделаю еще точку. Так терку выставим. я пока. Э, стой. А, а у тебя есть уголь? Хотя этот уголь, если сейчас останется, то дашь мне его если скрафтим эти факела, то у меня семь факелов осталось. них это, я даже не злой, не Чш, нифига ты, блин. А, что? А. Это, возможно, что... Давай. СПСС, все, иначе прорывать. прорывать. Ну, пошли сейчас наружу. Куда? Наружу пошли. Ну, я как бы рою наружу. А, Просто нам, чтобы по ровному, получше. Что ж, там что-нибудь... Может где-нибудь по бокам будет руда какая-то, ты ее ломай, мне сейчас некогда будет. Я его ломаю. Так, сейчас... Тело поставь, опа. Я все собрал, все из твоего. Давай иди. Так, ты что сейчас да? Да. Уже будем паузу поставлять, у мне интересно. Okay. окей Ой, ребята, есть. мы выбрались наружу. А мы что, давай домик строить и все, не заканчиваем. Да. А как... и начинаем с Ага. Ой, у меня вообще еды нету. <свых> курочка, курочка ты мне поможешь сейчас. Вот я сейчас удовольствие. О, да снят его. Давай мне На наш. Что? Я нашел курочку, яйца еще. Знаешь, что он блюд нажал? У него нету пожалуйста. О, очень бог. Да блин, да ты ломал, можно я? Мамай. Отойди. О, Дамс! Нифига себе я без безумчик! С моими Ребята, мы добыли вот, я что-то добыл вон, там Так, ты же постоянно на да? я сейчас паузу пробую. Короче, ребята, вот, мы выбрались уже. И я нашел окебок. Потом сказал, О, это, он сказал... Он видел, они видели, как я сломал. Я еще на паузу не встал. Все. А да? Ну, да. Точно, да. Паузу, О, свинки, паузу паузу. свинки, еда, еда. Я еду на рыбу. Я безунчик. Вы мало. заметили, что я тоже безунчик. Я нашел свиней. Да, но я больше. Я лакибок like, okay, нашу и, и потом дальше. Да. О, я еще на это нашел, пленишка. Что? Дальше? Ну вот это вот. Лакибок? Ну, like Вон я стою. Подожди, я ой, ой, ой, блин, что делаешь? Oh, я, я ой, а про ты про чё? Ну вроде. А вот и чё там он как-то нету? Нет, тачки стоит он. А чё? Ты про чё? А ничего. Ну, ну ты скажи просто про чё. Там какая-то кнопочка была, но на не нажимаешь, он из нее вылетит какой-нибудь мальчик. И да, я. Это, а прокакал... блистяшка это маленькая. Да. Ну да, да. Она и, да была. Я ее и... видела Ты Не жалей, я, я про гранату. А у меня 4 остались, я сохранила. Я, блин, просто ел, я сейчас на мокалюсь нажал тебе и. Тебе еды дать? А? Чего? Тебе еды дать? Я в него пост сторон. А у меня свинина есть. ТП я тебе дам. Это я вижу. А? Давай, на, правда она не жареная, но я наелся. <текуливый навык> На! Ой, скелет. Да Ох блин, ты ж, блин, да зачем меня то убил? Я, блин, хотел скелета убить. Ага, -а убил меня. Да ножом. О, я Мне за. Мне очень вообще... нравится этот нож. Да, Но он всем нравится. Да, только мы теперь уфигли, что ты больше не скачаемся. У меня вот тут. железо. Нет. Может включим день? Ой чёрт, походу я я выбросил нож. Да воду не могу найти его. Молодцы, блин. Ты ч это. Да что ты с воньем Маша расстреляешься с воньем? А -а -а. Ой, ой. Ребята, я надел наушники, его теперь не будет слышно, но, правда, мы можем поиграть, так с ним. Мы вот нашли домики, вот у меня один домик. он у него один домик. Ой, два. А лед здесь? Так. Сундучки. О, точняк. Ок. Okay, Короче, ребят, эта серия уже длится Долго. Но, впрочем, раз она так длится, значит, я сейчас буду съём... со всем убирать. Но, впрочем, все равно продолжения еще будут, если что. Но, впрочем, всем. по. Э... Стоп. Что за? А, ну да, я забыл кое-что. Пусть а, были ко мне, ко мне крокодил зашел. Что такое? Что такое? Он меня атакует. А, да. Кстати, я, я сейчас буду продолжать. Я сейчас здесь пампоинт поставлю себе дома. Не, ну я там себе тоже сделал. Ладно, подожди, сейчас я у себя возьму вещи. Да, но у меня здесь пампоинт. так спокойно спал, спал короче да это мой сундук к сожалению ну точнее не к сожалению но это мой сундук тебе было просто мне не надо Угу. а ты сейчас будешь выходить Пойди сейчас по-быстрому. Я просто хочу, что мы вместе сейчас сделали. Сейчас селфи, После, ну как бы в конце серии. Давай выйдем. Выходи из креатива тоже наверное. Но хотя не, не надо из креатива, никто не увидит. Увидишь сейчас? А я тебя ударить даже не могу почему -то. А выйди из креатива, чтобы ты меня прогрузился. Но ну. я тебе все. Ты меня видишь? Да. А нет, не слышу. Ну ладно, без разницы. Ты я у тебя прогрузился? Ты меня видишь? Ты меня видишь? А <связывая> может у меня так прогрузишь? Т.П. просто сейчас. А не надо я сейчас на, сам тебя Т.П. ко мне. Видишь? Все, давай выйдем отсюда пока. Из домика выходи. С Селфи сейчас. Ну конец серии типа. О, твой сундук вернулся. А давай выйдем. Давай. Сейчас я выйду и точнее перейду в перейти. Какие? А, понял сейчас. сейчас включим ладно ладно селфи да давай сейчас я таймсет давай сейчас я все вышли ладно давай быстрее не надо брать мы сами скрафтим Давай селфи такого, Штай. Штай. меч, меч возьми. Подожди. А тихо, все тихо сейчас я наш. Ну ребят, вот такое вот а, видео наше подходит к концу, это наша концовная селфи, так сказать. А если что, хотите подписывайтесь на меня, подписывайтесь на него, если у него есть канал. Короче, впрочем, если вам понравился ролик, подписывайтесь на наши каналы. Впрочем, всем удачи, всем подождите, пока.